Всем привет! Вы на канале Зашумим. Сегодня мы с вами рассмотрим вариант установки подогрева руля в автомобиль Honda Civic 5D. Сейчас мастер демонтировал руль. Ему нужно добраться до улитки для того, чтобы поддиагностировать, есть ли возможность подключения подогрева без установки дополнительного шлейфа. Руль мы сняли. Выглядит он вот так вот. За время эксплуатации он достаточно сильно потерся. Он практически полностью стерлся покрытие, хотя изначально... Оно было со структурой, но ничего страшного, после, пере... после установки подогрева мы перетянем руль заново новой кожей, и он будет выглядеть как новый. Улитку мы демонтировали, проверили на возможность подключения. Да, действительно, здесь можно подключить комплект подогрева руля, при этом не устанавливая дополнительный шлейф. Теперь давайте рассмотрим, что такое комплект подогрева руля. Он состоит из нескольких модулей. Вот это – это блок управления подогревом руля, кнопочка, которая выглядит вот так вот с пиктограммой подогрева руля, а также сами элементы подогрева. Они длиной метр, шириной 8 сантиметров. Длины метр, как правило, практически хватает для полного обогрева руля. Единственное, что в самом низу, где-то сантиметров 5 или 10, будет зона, которая не будет обогреваться. Теперь как происходит подключение. Сюда подается у нас 12 вольт, отсюда выходит у нас повышенный вольтаж, выпадает заднюю часть улитки, выходит наружу через улитку и подключается к элементам подогрева, плюсу и минусу. Таким образом, включение происходит посредством вот этой кнопочки. Кнопочка, как правило, ставится на кожах рулевой колонки. Подготовили руль для перетяжки, предварительно установив под кожу элемент подогрева. Элементы подогрева у нас установлены внутри. Вот так, если видно, это тоненькие-тоненькие ниточки. Они у нас по всей окружности руля, исключая вот, вот небольшую зону, где у нас будет находиться шов от кожи. Здесь, соответственно, сделали шивку, уложили ее в ламель, как обычно, сам подогрев у нас заканчивается вот в этом месте, то есть грубо говоря, вот эта вот зона у нас не будет подогреваться, но вся остальная по, по окружности руля будет теплая. Кожу мы выбрали со структурой монза, а также ниточку под цвет кузова автомобиля. А тем временем Александр практически закончил подключение питания обогрева, вывел вот эти вот проводки у нас для кнопки, здесь у нас будет в улитку вставляться сам подогрев, а блок управления у нас размещен под торпедой. Сейчас попробую его там углядеть. Вот он. Мы закончили установку подогрева руля в этот автомобиль, перешили руль, установили на свое законное место. Вот таким образом у нас выглядит шов и цвет нити у нас подобран максимально к интерьеру этого автомобиля. Кнопочка у нас установлена на кожухе рулевой колонки, имеет два положения, включил и выключил. Ну, а теперь давайте посмотрим, как это все работает. Значит, в салоне у нас 20, -20 градусов, а руля включил, подогрев руля, и мы имеем где-то там 33-32 градуса. Когда он полностью нагреется, он нагреется где-то до 35-38 градусов и будет держать эту температуру. Когда вам это необходимо, вы можете его выключить. Или если э, выключили зажигание, вытащили ключ, после этого подогрев также выключается. Всем спасибо за внимание. Ждем вас в следующих выпусках.